Быстрее за поезд, перехватив на следующей станции. Ленни Пинг, труп в татуировках. Рассказывай. Мне нечего сказать. Давай сбросим его вниз с платформы. А ну говори! Ладно, я знаю, что Ленни работал на Соломона Кейна. Он занимался его бухгалтерией здесь в Вегасе. Я слышал, что он собирается уехать из города. Я думал, вы думал, вы работаете на Кейна. Чего? Да будь это правдой, ты был бы уже мертв. So так что не так с парнем с татуировками. Я его никогда не видел, но он из Бразилии. Лен не говорил, что бразильцы затевают какое-то дело. Завтра в 10 утра. Что-то очень серьезное. Они отправятся из Розенберга. Чувак, я клянусь. Это все, что я знаю. Да, похоже, Леню фляпался по самой неболой. Он оказался между Кейном и Васкезом. Положение хуже, чем в аду. Нам остается лишь гадать, где он объявится в следующий, раз, в следующий раз. Если Кей найдет его раньше нас, то нам придется собирать его по кусочкам по всему штату Иллинойс. Это ты? Ты опоздал, ты полный лузер. Припаркую тачку в переулке. Тебя никто не видел. Ладно, где меня там? Я думал это... Послушай, я хочу уйти. Кейн знает. Он знает. Ты заключил с нами сделку, Лени. Пошли.